Конец полярной ночи, точнее все уже полярной закончилось. Сейчас, даже сейчас посмотрим какое время, мы сегодня поздно вышли, но даже часов два, сейчас без двадцати три. Вот такой вот полумрак, но прям ночь закончилась. Едем мы в сторону Пятевого озера. хотим проехать по Пятевому озеру и обратно. На как бы сегодня не поедем, как обычно. Как она называется? Снежинка или как это? Туда можно, в принципе, не на лыжах, можно на автобусе проехать. Погода замечательная. Вообще, где-то минус один градус. Тут вот проводят столбы, лэп проводят. Такие миниатюрные лэпы для строящихся домов. У нас такой скальный, как называется, озер. Для озерки что-то такое там название. Вот, здесь какое-то животное пробегало. Животные тут водятся. Кстати, раньше, когда я время пробежки здесь видел, включал зайцев. Белки, само собой. Города недалеко. Но потом, как расцветет, где-то в конце февраля, может, в начале, может, середине, буду ездить за озеро, за КП2 и там ставить фотоловушку чуть подальше. Вот. Жалко, что сейчас темнее. Вот кайф Впереди лыжня, то это здесь школьные, где-то флажки все, вот, все так люди дети, тренируются будет заблудиться все, но флажки на трассе висят там, вы видно, там в конце. Ложи, там не сложился а волоска просто замечательная может, я не страшно я не думал, что -то... 手动啊，都可以。